Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня у нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ведущий Рустам Вафин. Сегодня мне помогает, как обычно, журналист Альберт Бигбов. И гость нашей студии – профессор, доктор наук, заместитель директора Института химии имени Бутлерова Казанского федерального университета, заместитель по связям с промышленностью и коммерци... Коммерци... коммерциализации. А, Ломберов Александр Адольфович. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Адольфович, я хочу начать вот с чего. Ваша группа в структуре химического института является, и не только на самом деле химического института, и всего университета, является примером успешного взаимодействия науки и промышленности, того, что раньше было принято называть научно-промышленная кооперация. В Вам, вашей группе была разработана целая линейка катализаторов для промышленности, и не просто разработана, а внедрена в производство в больших объемах Освоено. И э, с первого мой вопрос. Я хочу организовать пятиминутку хвальбы, хвостовства, как угодно можно назвать. Я хочу, чтобы вы похвастались, рассказали нам о том, что ваша группа сделала, что она подарила Граду и Миру. И, а, и, наверное, вообще, для каких процессов, для каких компаний, каков их эффект и эффективность ваших катализаторов. И еще, что такое катализаторы, для чего они нужны. Ну, катализаторы — это, на мой взгляд, самая важная наукоемкая составляющая в нефтепереработке и в нефтехимии. Потому что катализаторы они определяют себестоимость конечной продукции. Все, что вы видите, каучуки, резины, пластмассы — это полимеры. Для того, чтобы получить полимер, необходимо, он получается из мономера. Как правило, все мономеры это получается с использованием катализаторов. Вся наука в нефтехимии, нефтепереработке ⁇ это прежде всего катализаторы. Все остальные процессы, там, перегонка, очистка, адсорбция ⁇ они известны. Вся борьба во всем мире а, между промышленными, промышленностью в нефтехимии и нефтепереработке ⁇ это создание наиболее эффективных каталитических систем. Наша группа работает в области нефтепереработки, подготовки нефти. В последнее время мы начали работать и в области нефтехимии. Вот если коротко, то а что такое катализаторы? Ну, а похвастаться мы можем чем? На наш взгляд, нам удалось совместно с Нижнекамским нефтехимом, совместно с руководством университета нефтехима разработать и создать серию катализаторов, которые широко очень используются фирмой Таиф. Это катализаторы дегидрирования, прежде всего. Конечным итогом стало то, что было организовано ряд производств, куда Таиф вложил очень большие деньги. Допустим, последнее производство, чтобы его организовать, построить, оно обошлось более 2 миллиардов рублей. Это производство было создано, это производство прекрасно функционирует. И в основе этого производства заложены именно наши разработки, наши катализаторы. А это позволяет получать... В год 5 тысяч тонн катализаторов – это очень много. Я не думаю, что в России еще какое-то предприятие производит такой объем катализаторов. Были, были еще другие катализаторы, которые были разработаны и реализованы в Нижнекамске нефтехимии. Он их использует для внутреннего потребления. Он их не продает, это не является его основной продукцией. А в своем производстве он их эффективно использует. И значительная часть катализаторов успешно прошла. Опытно-промышленные испытания. В области нефтепереработки совместно с Самарским технологическим университетом в этом году нам удалось создать разработать первый промышленный образец отечественного катализатора дизельного гидроочистки дизельного фракции. Это э, соответствующие требования Евро 5. То есть э, сегодня для получения дизельного топлива, которое. Можно эксплуатировать на территории Российской Федерации, он должен соответствовать по содержанию серы уровня Евро-5. Наш катализатор позволяет это получить, и он эффективнее лучших импортных образцов. Сегодня начинается в Рязани наработка первой промышленной партии в объеме 35 тонн, и на Омском нефтеперерабатывающем заводе начнутся в марте промышленные испытания этого катализатора. Он это используется на западных лицензиях вместо западных катализаторов. Да, это полностью импортозамещение. У нас отечественных катализаторов нет. Сегодня все катализаторы гидрочистки дизельного топлива мы покупаем за рубежом. Это первый катализатор? Это первый, который в России, в России был разработан. Да, и который, мы получили промышленный образец. То есть это не лабораторный уровень. Это уровень уже которые следуют за лабораторным, это промышленный образец, который будет эксплуатироваться в Живанске. Есть такое предубеждение, что а, американские, а, там, немецкие технологии, которые у нас сейчас используются в нефтепереработке, в нефтехимии, вот эти все процессы, они как бы заточены на определенные катализаторы, и даже промышленное оборудование оно может работать только с, с импортными катализаторами. Какая-то вот я, как дилетант, я это слышал, и не раз, что вот только вот мы импортные можем использовать, вот, потому что оборудование и процессы заточены именно под них. Понимаете, тут не оборудование. Мы покуп... Изначально начинается с того, что мы покупаем лицензию. Когда мы покупаем лицензию, это значит, нам помогают финансирование, но мы обязаны купить то оборудование, которое указано, это не отечественное оборудование, те катализаторы, которые тоже указаны в этом лицензионном соглашении. В противном случае лицензиар отзывает гарантированные показатели. То есть, когда они нам продают лицензию, они сажают нас на крючок. Да. То есть, это оборудование, то есть, все миллиарды, которые они потратили в разработку, они компенсируют их компенсируют многократно. То есть, мы у них купим оборудование, будем постоянно покупать катализаторы, будем пользоваться только их сервисом исключительно. То есть, когда мы говорим, мы открыли завод, мы построили новое производство, у меня сразу вопрос, а кого мы кормим в этот раз, чью науку мы в этот раз снабжаем деньгами и так далее. Это нормальная практика, она везде одинаковая. Если вы вложились, вы надеетесь получить прибыль, и вы ее получите, причем, когда вы продадите лицензию, это будет не сто, а тысячи процентов этой прибыли. То есть если использовать наши отечественные катализаторы, то возникает вопрос с гарантии. Нет, понимаете, они, как правило, дают гарантию на 3 или 5 лет. Вот 5-летняя гарантия истекает, они снимают гарантийные показатели, тогда вы можете другой катализатор туда то поставить. Ваш да, катализатор. отечественный катализатор или другой фирмы какой-то иностранной, пожалуйста. Но при этом они уже не гарантируют показатели технологии конечные. Показатели. И это прочие да, выходы. Да. Ну, как правило, когда у вас хороший катализатор, и вы его испытали, и вы в нем уверены, потому что ведь так с просто из лаборатории туда не переносится, там целая последовательность шагов, и, как правило, там риски не очень большие, но они очень затратные, если у вас есть цепочка заводов, и катализатор на уровне первого-второго завода вдруг накрылся. Вы остановите не только этот завод, вся цепочка встанет. Когда вы синтезируете, и вы провалились с мономером, там, поймали, заполимеризовался реактор. Это все последующие заводы тоже ставят. Это не до выпуск продукции, это миллиардные убытки компании. Тут очень приличные риски в отличие от фундаментальной науки. А, правильно понимаю, что а тот продукт, с которым вы выходите на рынок и предлагаете рынку, это э, продукт, который для тех компаний, которые уже 5-6 лет отработали на импортном оборудовании, и сейчас вы можете им предложить свое. Да, сегодня мы предложили вот импортозамещение. Да, и я хочу узнать, насколько снижаются расходы этих компаний за счет того, что они перестают приобретать. Ну, гарантийные катализаторы и переходят на ваши. Может как-то пояснить? Вы знаете, вы за них <смех> не переживайте, они свою отбили когда продали лицензию. Нет, я а переживаю здесь... за наших акул бизнеса, а которых... при, при приватизации уже отбили. Да, они... <смех> Дело в том, что ведь как сказать, они могут вам поставлять катализаторы себе в убыток, потому что у них во-первых, у них тонаж очень большой. Если они производят 20 тысяч тонн катализатора, а вы потребляете из них одну тысячу, они могут, чтобы вытеснить, чтобы убить отечественную науку они сделают такую цену, что когда вы придете на завод, и скажете, ребята, я готов, вот у меня катализатор есть, да, я готов, они посчитают себестоимость и скажут, да, он у тебя сегодня дороже, чем импортный. Если мы потратим деньги на реализацию этого проекта, даже когда мы по себестоимости будем брать, он будет дороже. И это очень часто происходит, когда мы начали разрабатывать катализатор дегидрирования заменинов, фирма bsf которая была на Нижнекамской химии, она сразу уронила цену катализатора. Там, по-моему, с 16 до 8 долларов за килограмм. Они говорят, только не разрабатывайте, мы им цену снизим два раза. Только не начинайте разработки своего катализатора. То есть ну, даже своим фактом существования отечественной науки вы помогли бизнесу а, тем, что за западных партнеров просто ломают цены и продают. Конечно. Для них это огромный риск, потому что тот потенциал, который есть в России научный, это очень конкурентный потенциал. То есть наши химики, физики, программисты, математика, они востребованы во всем мире. То есть если нашим поставить задачу, они ее решат, причем решат на хорошем уровне. А у меня тогда такой вопрос. А вот как, как бизнес... Сейчас. Почему он заинтересовался вашим катализатором, когда у него есть на рынке демпенным ценам импортные катализаторы то, то есть по идее вообще обычно, не должно обычно ведь э, предпочитают покупать готовые решения и mm -hmm. э, это связано с санкциями mm -hmm. это связано что изменилось вдруг что вы стали востребованы вот. были это были большие поставки железо катализатора да. для вот, основного каталитического процесса по изопретному каучуку mm -hmm. у нас и э, вдруг ни с того ни с сего вот приходит александр Адольфович и начинает им предлагать продукцию и они свое и они так вот резко заинтересовались вложили 2 миллиарда в свое собственное производство катализаторов ну тут немножко не совсем так то катализаторы, о котором вы говорите это импортозамещение это вторая стадия получения заправлено 2 миллиарда это первая стадия дело в том что это технология. почему мы туда легко вошли потому что этот процесс который реализован в россии он еще в, а, это еще 61-го года, да? да, да а, синтез, установки, это старая, это, старая, это старая советская, советская школа, да, да, Это вот старые разработки, и поэтому нам это... было туда легко войти. На второй стадии импорт стоял, но там были минимальные риски. Риски ведь определяются копложениями в оборудовании, в строительстве завода, капитальные там затраты зданий, сооружения. А когда вы меняете катализатор, там риски плюс и процесс сам да. себе на работу был. Там отработанный процесс, все хорошо понимают. А скажите, какие-то искусственные, были искусственные вещи, которые помогли вам выйти на этот рынок? То есть в конкурентный рынок с высоким представленной долей иностранных производителей, с отработанным сервисом, с дилерской сетью и прочими-прочими вещами. То есть вот как это самолеты, условно говоря, вот, сухой не могут продать в мире, потому что у него просто сервиса нету толком. А здесь за, там, ну, с 90-х годов, условно говоря, когда, видимо, отечественная промышленность, производства катализаторов тоже ослабло и, или ушло, рынок уже поделен, встроен, здесь работают базы, здесь работают крупные корпорации, американские, немецкие. Приходите вы, и вдруг что-то произошло. Году, так, в каком году вот интерес к вам появился у производственников, отечественных производственников, нефтехимиков, нефтепереработчиков? Когда санкции заработаны. Когда санкции? Да. Это связано с санкциями или это какой-то другой естественный процесс? Нет, это, наверное, санкции... Подхлестнули этот процесс. Началось это с того, делали. у нас всегда был НЕОКР. Помните, раньше там определенная часть прибыли можно было тратить на НЕОКР, и это налогами не облагалось. Республики фонд НЕОКР. Да, был вас. фонд НЕОКР. И тогда все предприятия заключали договора, хоздоговора. Просто востребованность и необходимость конечной реализации работы этих договоров продукции, оно, он не, не стоял устро. Ну, потратили вы деньги, ну... Конца концов, налоги вы тоже не заплатили. И поэтому в тот момент нам удалось, нам было неинтересно работать ради отчета. И поэтому мы попросили нижникам с руководства того времени, Нижнякам с Нефтехима, дать те процессы и те катализаторы, которые с минимальными рисками мы можем потом реализовать. То есть дойти до конца. Вот это самое важное, идти до конца. Потому что когда сейчас мы понимаем, что ну, нам тогда просто поверили, а потом появился вот этот кнут в виде санкций. Потом импортозамещение, это Минэнерго начинаются вот эти совещания. Если нам не поставят катализаторы, напугали все правительство, что все станет нефтепереработка, нефтехимия, потому что на тот момент действительно было очень тяжело, где-то процентов 90 у нас со всех катализаторов было импортно. Сейчас есть, ситуация если меняется. Если они сейчас включат этот, а, включат рубильник? Да, это выключит рубильник по катализаторам. У нас вся нефтехимия, а, и вся нефтепереработка встанет. Нет, сейчас уже нет. Сейчас уже не У нас станут какие -то процессы? И то, я боюсь, они не встанут по одной простой причине, что ведь развиваемся не только мы, развивается Китай. У Китая сейчас катализаторы очень приличные да, стали. Там, они вот эти крупнотоннажные да, пошли да, Они крупнотоннажные производства. То есть, если Запад закроет, Америка закроет, мы можем брать эти системы в Китае. Мало того, у нас сегодня в нефтепереработке доля наших катализаторов, если суммарно взять, 60%. То есть, то есть 10 было, 90, было, 90 было 10%, да, а сейчас стало 60%. То есть вот катализаторы крекинга, крупнотонажные, реформы, у нас есть аналоги, они конкурентные. Катализаторы изомеризации, алкелирования. это уже наши катализаторы. У нас нет гидрокрекинга, это то, что в ТАИФе позволяет глубину переработки нефти там, выше 98%. У нас этих катализаторов еще нет. Но работы в этом направлении уже ведутся. Скажите, а вот этих 60%, которые сейчас отечественные катализаторы на отечественном рынке, ваша доля какая там? Ну, мы говорили про нефтепереработку, вот 60%, в нефтехимии ситуация хуже. А в нефтепереработке наша доля из 60%, но ну, думаю, процентов 7. 7-8. Это если брать по тонажу. Тонаж, потому что кат это очень большие. Кипящие слой, большие реакторы. Гидроочистка, но они стоят на всех НПЗ. Поэтому. А сколько а, ваша группа, это сколько человек? Наша группа в среднем это около 30 человек. То есть 30 человек из Казанского федерального университета а, создали линейку продуктов и вывели ее на рынок, в производство, которое обеспечило ну, 7% катализаторов гидроочистки а, да. гидро в нефтяной не промышленности. Да. Да. Но здесь необходимо обязательно отметить, мы ее делали не одни, мы делали с самарским технологическим. То есть здесь у нас была кооперация. Часть объема выполняем мы, часть объема выполняют они. И мы выходим на нашу. Нас, у нас ведь есть и промышленный партнер, то есть тот, то промышленное предприятие, которое готово сделать нам промышленную партию. То есть это все по известному постановлению да, идет? А, нет, они могут и без постановления работать, потому что они понимают, если они не будут, будут стоять ждать, они разорятся, как очень многие разорились. То есть они всегда идут навстречу и говорят... Ребята, мы готовы с вами экспериментировать, мы какие-то готовые деньги потратить, но чтобы потом мы имели рынок реализации. То есть, если ваш катализатор пойдет, и вы к нам привязаны, значит, вы, потребитель будет заказывать у нас, тем, кому вы этот катализатор продали. Ну, вот так оно и есть. И тут получилось Рязань, это ЗАО катались промышленный партнер а, Самара. Мы, вот такая кооперация, мы это производство размещаем в Рязани. Они сейчас начнут нарабатывать и получать прибыль. Мы, соответственно, получили, получаем деньги от Газпром нефти за разработку этого катализатора, ну и потом сервисные услуги. Рассказали самарский технологический, в Казани есть химико-технологический университет, который, в общем-то, ориентирован на, на, на местную нашу нефтехимию и, отчасти, нефтянку. А катализатор оказались в КФУ? Нет, нет. А почему не СКХТ, а Самара именно? Что там интереснее у них? Я бы не хотел комментировать КХТ на сегодняшнем уровне, но просто там был уровень компетенции. Выше. выше намного выше, потому что ну, просто так с ничего создать ничего нельзя. То есть там тоже там, десятилетия, может быть, велись, выработаны в этом направлении. И когда мы увидели, что они получают какую-то часть конкурентную, и мы вот эти две части взяли, объединили, и получилось то, что... Когда мы в «Газпромнефти» докладывали, нам сказали, что мы получили следующее поколение катализаторов. То есть, ну там есть такой термин, какую серву при какой температуре получаете. Вот 10 ppm мы получаем на темп при температурах на 10 градусов ниже, чем любой импортный катализатор. То есть, это считается следующим поколением катализаторов. Ну, я думаю, можно немножко шифровать на наши телезрители, потому что это не очень... Понятно, может, какая-то подробность? Ну, подробность. Эффективность катализатора. Чем ниже температура, выше селективность, выше выход, тем меньше себестоимость продукции. Здесь идет снижение температуры на 10 градусов. Если учесть, какие реакторы и какие энергозатраты, а температуры там идут от 300 до 400 градусов, то, есть, соответственно, стенок, да, и... да, да, то, соответственно, там встает вопрос, что сразу же энергетика уменьшается очень существенно. 10 градусов — это очень много. Поэтому наше дизельное топливо потенциально может, оно должно быть дешевле, чем на импортном катализаторе. И с учетом того, что и цена нашего катализатора будет ниже, потому что в России это растаможка. В процессе таможка, гидрокрикинга, да? да? Это гидрочистка. Гидрочистка. Гидрочистка. То есть это удаление серы из бензинов, дизельного топлива, газовеля и так далее. Уже ну, после вот этих процессов переработки. Да, вот. это один из процессов переработки. Это почти на всех заводов стоит. То есть это, ну, узловой процесс, потому что он чистит от серы, после этого вы можете реформинг ставить, гидрокрекинг ставить, вот эти вещи. Угу. Базовый процесс. И теперь... После первички, да, получается? Да, первичка, а там пять процессов, 5-6, не больше. Угу. Вот и не в проработке хуже. Ваши слова, ваши примеры, они опровергают вот такое сложившееся утверждение, мнение, которое сейчас уже, на самом деле, воспринимается даже как аксиома, да, о том, что отечественный бизнес не заинтересован а, в достижениях отечественной науки. Это, отчасти а... правильно. Отечественный бизнес, любой бизнес, заинтересован в получении прибыли. Ну, то есть он не рассматривает отечественную науку как источник получения прибыли, как ее а, помощь. Да, здесь я согласен. А... А... Почему? А, у нас руководство университета, оно очень нам помогает. То есть, если мы говорим, что у нас надо сделать техническое совещание и нам есть что сказать тат нефти заинтересовать, попытаться заинтересовать ТАТ-нефть. Мы к этому году, а вот, значит, в какое-то время нам позвонят, скажут вот с Маганом встречаетесь, техническое совещание вот там-там, и мы доводим до руководства ТАТ-нефти, ТАИФа, Шагобуддинова. Те результаты, которые потенциально могут их заинтересовать. Соответственно, это сделано в лабораторном уровне. Они считают экономические эффекты. Мы никогда не считаем экономический эффект. Это это чужие деньги. Мы говорим, снижение температуры, увеличение выхода, более чистый продукт мы получаем и так далее. Они уже переводят на свои деньги, если они говорят, да, мы готовы профинансировать следующий этап, значит, мы двигаемся в правильном направлении. А вот расскажите про судьбу вот, рекламированной в 2014 году проекта фабрики катализаторов а, Никамф нефтехимии. Что там вышло из этого проекта? Сегодня мы в этом проекте практически не участвуем. Проект делился на две части. В рамках 218 постановления Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, у нас был подписан с Нижнекамским нефтехимом такой договор на разработку этой технологии. Этот договор был успешно выполнен. Нижнекамский нефтехим вложил 700 миллионов и сделал первую производство катализаторов объемом 2400 тонн в год. Но Нижнекамск, нефть, ой, до этого Менделеевский завод создал установку по разработке этого катализатора. Это тоже наша технология. Первая технология была реализована в Менделеевске. Это речь идет об алюминиево хромовом? Да, да алюминиевых катализатор абсолютно правы. Первая технология была реализована там, самый первый катализатор. Мы производили там до 1000 тонн, они производили в год. Нижнекамску этот катализатор понравился, он говорит, давайте вот в рамках 218 сделаем у нас 2400 mm -hmm. тонн, мы сделали 2400 тонн, вот здесь мы создавали и полноценно работали с Нижнекамской нефтехимой, то есть это был такой, честно говоря, мы там строили очень большие планы, что мы будем для Нижнекамска все катализаторы, ну не все, но большую часть катализаторов, у нас были разработки уже на хорошем уровне, что дальше мы ту часть прибыли, которая отходит к университету, вкладываем в развитие и создаем новые катализаторы, адсорбенты те, которые прошли успешно опыта промышленных испытаний в Тогда была целая программа с Бусыгином разработана. Но когда мы сделали 2400 тонн, они сказали, катализатор хороший, давайте еще сделаем на 3000 тонн. И взяли за основу нашу технологию, но тогда мы уже в этом процессе не участвовали и сейчас порядка... Да, около 5000 тонн они производят, они закрывают собственные потребности в этом да, катализаторе. Это, они только себя, да, получается? А, у них сейчас избыток катализатора, они пытаются выйти на рынок. Но дело в том, что у нас был первый катализатор, название КДИ, катализатор первый. Потом КДИМ, модернизированный катализатор первый. Сейчас у нас есть катализатор КДИМ1. То есть это лучшее из того, что на сегодняшний день, я думаю, есть в мире. Причем он дешевле, чем предыдущий его предшественник. Но, к сожалению, вот этот катализатор, может быть, патент на производство этого катализатора, мы сейчас выставим на продажу, и я думаю, у нас его приобретут. Потому что это, катализаторы — это такая наука, которая непрерывно, если вы разработали... Сливочное масло. Вы, даже... Вы ее годами производите, она одному и тому же госсоответственно. И, кроме того, это очень конкурентный рынок. Вот известно ваше выражение, что сейчас э, нефтехимия – это гонка катализаторов. А это нефтепереработка, это всегда была гонка. В каком-то фантастическом фильме была такая фраза. Да, человечество рвануло вперед после того, как придумали катализатор переработки природного газа. И вот тогда это получается, это каждый раз идет рывок вперед, это новые, получается, новые материалы, конструкционные материалы, это все тащит за собой авиацию, вооруженные силы и так далее. Это практически везде мономеры, везде катализаторы, большей вот части. кто ваши конкуренты мировые, отечественные, где наиболее такой сейчас идет прорыв? по катализаторам, расскажите нашим телезрителям. Ну, мы считаем, что мы лидеры в так называемом процессе в FBD-4, то есть это микросферический катализатор, который мы сделали. Во всем мире он называется FBD-4, он реализован Арабские Эмираты, разработчики их фирмы, то все катализаторы делают они, а делают китайцы еще такие же процессы. И вот в этом, в этом секторе сегодня уровень нашей компетенции но опять же, в кооперации с СКТБ-катализатор. То есть мы всегда говорим про наука, это наука, мы говорим о процессе в целом. То есть сервисные услуги СКТБ, промышленность производства, если необходимо СКТБ. Вот вместе с ними мы считаем себя, что мы в лидерах. И пятая позиция где-то, пятая, шестая, это дегидрирование уже другие железокалевых катализаторы. Здесь мы сейчас заканчиваем разработку катализатора для внешнего рынка, потому что последняя тенденция такая, что мы перестаем работать. С отечественными? А, да, потому что отечественный рынок он достаточно маленький. А мы начинаем работать на внешний рынок, и уже часть катализаторов, которые находятся в разработке, они предназначены для внешнего рынка. Я даже сейчас обратил внимание, в последнее время очень а, сильно а, сильно рванул Узбекистан, там очень большие крупнотоннажные производство по да. мономерам. Да. Потом Китай растет, прет просто на дрожжах, там уже понятно. Ну, и Эмираты там целые, целые. И Иране сейчас очень мощно. То есть рынки, рынки на глазах просто растут, сбыто, и в том числе для вашей продукции. Рынки растут, тем более, вот сейчас, смотри, сейчас лидером по нефтепереработке, по нефтехиме, будет арабы. Потому что уже почти все катализаторные фирмы. Допустим, они да, искупают, они, они подводят под свою марку, потом берут мощности по производству, и они выходят, сегодня уже они, я думаю, скоро обгонят американцев здесь. А вот те катализаторы, которые вы делаете для внешнего рынка, они в первую очередь на арабский рынок ориентированы, или на кого вы ориентируетесь? Мы, берем, мы берем лучшие импортные образцы, потому что нас Снежникам с нефтехим так научил. Когда они говорили, мы вам дадим договор, но там технические условия должны быть такие, что не хуже лучших импортных образцов, которые у нас стоят. Никто не будет внедрять все хороший катализатор, даже если он дешевый, поверьте мне. Поэтому мы понимаем, что планка вот такая, мы берем лучшие образцы, так же как Газпромнефть. Они берет по-гидрачески лучшие образцы вот такие показатели не ниже. И мы должны либо перепрыгнуть, либо этой планочке соответствовать. Поэтому здесь всегда в этом конкуренции состоит наш а вот а, татнефть допустил у себя на Тонека про, про установки по гидроочистке вот есть ли какие-то точки соприкосновения стат нефть этот нефть мы вообще разработали на мой взгляд очень интересный процесс вы знаете у нас высокосердность и тяжелая нефти да все говорят везде битумные пески и нефти. нефть и чтобы дотащить их до трубы вот эту высокосверденство нефти, это месторождения месторождение и так далее, достаточно большие. Смешивается с хорошей легкой нефти, и она доходит до трубы, потом мы заталкиваем в трубу, сибирская нефть и все уходит дальше. Много серы, очень высокая вязкость, она практически И она течет. растет год от года. Да, хорошая нефть все меньше легкая, тяжелая все больше. Соответственно, вот от нефти возникают проблемы, как нам до трубы дотащить? Но они через кокс, по-моему, решили. Это Нет, же. там они делают, они ставят тепловые станции. Если тяжелую нефть нагреть, она становится более подвижной, и вот тащить ее по трубе, а. она остывает, следующую станцию поставили. Мы предложили им, давайте мы сделаем катализатор, который за один проход позволит вам снизить вязкость нефти. Был у нас договор очень хороший, интересный такой. И мы создали такой катализатор, под него пришлось разрабатывать макропористый специальный носитель, чего нет сейчас практически ни у кого. Мы продемонстрируем от нефти, что, ребята, вот 3000 сантистокс у вас вязкость, вот сейчас она ниже 60 сантистокс. Угу. Эти показатели будут стабильны протяжении 6-7 месяцев. Сколько бы она ни стояла, она не загустеет. Если вы нагрели и остудили, она вернется. Это, это речь идет о сверхвязкой нефти? Или это вязкой, высокие, высоковязкой нефти. Сверхвязка это... Та нефть, которую можно резать ножом, она не Китай, Венесуэла. Ну, и в Ашальчинском Шальч... Шальч... готовят, вроде как-то доводят для yeah. того, чтобы тр... по трубе она шла. А не смешивайте с легкой нефтью. У них рядом еще легкая нефть. И вот этот проект, как Татнефть к нему? Татнефть мы подписали договор, сделали этот договор, и теперь у нас стадия пилотной установки. Mm. То есть в лаборатории мы им показали, приезжали представители Татнефти, посмотрели, удивились. Самое интересное, что в это же время приехал Лукоил. Говорит, ребята, нам это так надо. У нас там Смородинское месторождение, вязкость не 3 тысячи, а 6 тысяч. Давайте ну, попробуем. Мы, не меняя катализатора, загрузили их нефть. Показали, что менее 100 сантисоксов, мы на их нефть получаем. То есть 6 тысяч падает да. до 100. Да, до 100 сантисоксов падает. Их это тоже заинтересовало. И сейчас у нас... На этот проект э, готова подписаться на следующий год уже стадия пилотных испытаний. Это создание пилотной установки на базе морского контейнера. Это очень большая установка мобильная. Она дорого стоит, ее привозят туда, ставят на скважину или куда-то там, и через нее прямо подают нефть. Мы, у, у, нас да, у нас есть опыт создания таких установок, у нас есть пилотные установки на базе морского контейнера, там реактора не по 5 сантиметров кубических, а по 60 литров, уже большие реактора, которые аналог промышленный, полный аналог промышленных реакторов, у нас есть такой Но опыт. это пока ОПП, да, опытно-промышленная установка? Да, ОПП. это демонстрационная, то есть, понимаете, с лабораторной установки нельзя снять материальный баланс очень точный. То есть, какие выхода, сколько газа образуется, сколько тяжелых образуется, какая энергетика. А вот эта установка, она позволяет продемонстрировать и сделать технико-экономическое обоснование. То есть, она определит себестоимость. Вот мы потратили столько-то энергии, столько-то рублей, сколько у нас теперь будет стоить тонна после обработки. То есть, вот это все. А завод машиностроительный могут такое выпускать? Конечно. Так мы же делали эти установки. Они, ну, сравнительно... А, ну, стоит такая установка 50 миллионов, 30 миллионов. Да это не, это не завод, это у нас есть смежники, которые нам эти установки делают. Вы сказали, что вы не экономист, ну, не считаете экономику там этого проекта, а, это дело самих собственников. Да. Но тем не менее, хотя бы примерно, вот а, по старой технологии, когда нагревали, стоят теплостанции а, на трубе, чтобы постоянно подогревать, и с вашей установкой, которая позволяет снизить с 3000, с Uh, вязкость до да, 60 и, соответственно нефть и течет уже своим ходом mm -hmm. вот, mm -hmm. условно говоря можно хотя бы примерно сколько это экономит средств для uh, собственников ну во-первых когда мы разработали этот катализатор выяснилась интересная особенность у нас высокосеринства нефть поэтому очень ко ограничено количество заводов которые способны перерабатывать вот когда мы пропускаем через нашу установку мы до 40 процентов серы удаляем на этой стадии, то есть ну, количество и гидроочистка, то есть это такая вариация легкого гидрокрекинга. это такой побочный эффект, который может стать основным, если кому-то не нужна вязкость, а просто надо удалить серу. То есть вот и таки... не нужно вот эти процессы, Клауса, вот все это да. сифтеры, да? да, эту да. все себе. Это то судорожно. есть для, для производителей нефти это как раз выход увеличит количество заводов, на которые можно перерабатывать, да, да? да. то есть увеличится рынок. Самый самый интересный вопрос: если когда-то а был такой вопрос, будем штрафовать Татарстан за то, что они портят качество сибирской нефти, и она у нас идет сибирская, сибирская нефть классом выше? По чистоте. И когда мы примешаем наши, то там уже получается хуже, у нас урался. Оттуда. Да, да, урался. Да, они говорят, ну, Сибирь несет убытки, давайте компенсировать за счет Татарстана. Ну, слава богу, этого не произошло. Но если этот вопрос станет то это, вот, вот этим процессом мы можем понизить серу, снизить вес, то есть мы качество нефти поднимем то есть очень достаточно быстро ну, можно да, обрабатывать по качество по... получится приемлемое ну нефть по ГОСТу получится да. ну а вот то что кстати события этого года начала если не ошибаюсь когда загрязнение нефтепровода Дружба произошло за счет, за счет вот как раз этих Ну, тяжелых... там же нашли виновников там вопрос там не по-моему где вопрос там. даже не виновников вопрос в том что подобные установки если бы они стояли там, вот на этих предприятиях добывающих а они вообще такую проблему бы решили? Они Не бы, возникло бы? Они бы это, будем говорить так, ценой собственной жизни могли это решить проблему. Потому что если бы содержался хлор, то они бы этот хлор удаляли, но они бы удаляли его в виде хлористого водорода. Это коррозия. То есть они при этом бы погибли. Погибли, катализаторы, но не было бы чистой. Установки могли быть разрушены. Или надо было, с учетом того, что мы знаем, что там есть хлор, делать специальную защиту и так далее. Не Имеется в виду, если бы... В добыче не использовали этот хлор, а вставили вашу установку сразу? Нет, это разные процессы. Разные Когда процессы. добавляли это хлор, же? это увеличивает нефтеотдачу пластов. Mm -hmm. А мы уже работаем с тем продуктом, который вы вытащили на поверхности. Но теоретически можно создать катализатор, который будет удалять хлор? Да, конечно, безусловно. Дело в том, что э, такой проект сейчас готовится договором с Газпром «Газпромнефтью». Угу. Он заложен на следующий год. Если он пройдет, то перед нами будет такая Правильно понимаю, что то, что это как раз тот случай, когда нежелание а, связаться с наукой среди производителей, собственников, приводит к таким очень тяжелым последствиям. И им было бы намного дешевле, условно говоря, поставить катализаторы, чем попасть в ситуацию с неправильной дружбой, когда там загрязнено было на... Тысячи километров, и колоссальные объемы нефти, которые потом еще не знали, куда девать. Ну, сейчас они придумали, куда девать. Они будут разбавлять ее хорошей нефтью до содержания хлора. Да, ну это как, если бы удалили источник загрязнения, то есть это то, что мы внесли, когда этого нет э, в нефти. То есть хлор сам по себе в нефти не содержится. Соди... Хлор появляется, когда мы выносим его туда, чтобы увеличить количество нефти, которое тут забираем. Это рукотворная такая вещь. И, кстати, почему схватились тогда, что возникла проблема? Не потому, что там хлор в нефти, его практически у нас не гастируется, его никто не определил, а катализаторы начали разрушаться. А, да, в нефтепереработку они входят с высоким хлором и поехало. Катализаторы, они на это не рассчитаны, они стрелялись. Да, тогда это так. Переработка да. клапанника поднялась. Там заводы, по-моему, отставали от этого. Сейчас у нас очень плотный контакт вот, с газпром нефтью. На эту установку по гидроблагоражению нефти интересуется очень Лукол. Мы там даже нам какой-то диплом лучше вручили, хотя мы нигде не участвовали, то что это их заинтересовало. Может быть, вот Татнефть как-то на продолжение этих работ, потому что кончится опять тем, что эти установки будут созданы, мы ну, будем покупать технологии за рубежом. Хотя изначально они были созданы здесь. То есть это случится в том случае, если патент, который вы собираетесь выставить на, например, да, выставить на продажу, поскольку он не заинтересовал пока наших акул бизнеса, если не закупятся кто-то за границей, будут производить и потом продавать нашим же? Да, они могут его не закупить. Когда мы начинаем публиковаться, когда защищаем авторским свидетельствами вот эти катализаторы макропористые, которые позволяют снижать вескость, они же читают... Как нам говорили, когда мы работали с Нижнекамской нефтехимой, любой опытный катализатор, который вы поставляете на производство, мы сразу видим в картотеке ваших конкурентов. То есть у Басфа он есть, у Ангельгарда он есть и так далее. То есть они э, слизывают уже с вас, получается? Когда-то, да. Ну слизывают с нас, чаще всего наши же, допустим. Я абсолютно верю, что с нас слизался Телентомак. Они создали потом катализатор. Полный аналог нашего первого. А те уже, они не могут слезать. Они понимают, в каком направлении мы идем. Они видят идеологию. Но они идут в этом же направлении, начинают идти своим путем. То есть они создадут свой катализатор, там будет своя технология. Он будет эффективно. Они видят уровень, на котором мы сегодня. Слушайте, а как защититься от этого цапцарап, который который, например, Северномагский завод, вы сказали, что использовал? Ну, то, что есть же выражение, сейчас это выражение с подачи Владимира Владимировича ЦАП-ЦАРАП. Цап ну, во-первых, у нас защита интеллектуальной собственности немножко другая. Поэтому мы не хотим ссориться со стелетомаком. Мы с ними работаем, у нас хорошие отношения. ну, бог с ним. Ну, есть, ну, украли, украли голод. Потому что мы сами виноваты. Когда мы начали производить катализатор, у нас а, его стало больше, чем было необходимо Нижнекамску. Меня попросили найти рынок реализации. Я говорю, ну, там надо потребует образец представить. Я сам привез стелетомак, килограмм, катализатора. Сказал, вот катализатор, испытайте, если вам надо, мы готовы поставлять. А они взяли. Ну, у них был катализатор на свое производство, естественно, они пошли другим путем. Но бог с ним, ради Пошли китайским путем. Башкирский китайский. К слову об интеллектуальной собственности. Вот как сложилась судьба вашего патента? Это дегидрирование С4, С5 из парафиновых. Рафиновых углеводородов вот Ну, там, как правило, катализатор защищается двумя патентами. Первый патент на катализатор, то есть состав катализатора. А. Второй патент это технология производства. Зная состав, вы не сможете произвести катализатор. Но это непрямые такие зависимости. ну Первый патент, пока мы сразу в рамках СПК, когда мы создавали, мы передали выставленный капитал. И когда мы выходили, с нами за него рассчитались. Второй патент пока в нашем, э, у нас находится. Есть, э, пока Нижнекамск подписал договор, что он его выкупит, но пока не выкупил. Я думаю, там вопрос такой: мы все равно найдем, кому его продать. Вот э, сейчас Нижнекамск нефтехим анонсирует э, производство метанола, вокруг сейчас идет. они ну, собираются запустить э, крупное производство метанола, которое будет э, как базовое уже для Дальнейших процессов по каучукам. Вот. Есть ли там какой-то пред... рынок сбыта для вас, металлические запустят. вот чем отличается нефтепереработка от нефтехимии. Переработка 5-6 катализаторов. Все. Ну и всего процессов 150 штук всего. Нет, в нефтепереработке объем загрузки катализаторов больше, там реакторы огромные. Да, потому да. что большие да. объемы А в нефтехимии, в Нижнекамске нефтехимии, посмотрите, какой ассортимент. Абсолютно дичайший. Там есть катализаторы, которых надо полкило, есть катализаторы, которых надо 600 тонн в, в реактор в один загрузить. Вот как э, пылевидный катализатор, там же угу. там 8 тысяч тонн раньше, они по году его покупали, это катализатор старого поколения. И вот здесь встает вопрос, нельзя объять не объять. Вот мы специализировались в этих направлениях, да, будет задача, да, мы пойдем в этанольную тему, но потребуется время. Эта тема не совсем наша. Мы знаем, как конструировать. Года через 3-4 мы выйдем на конкурентные образцы. Но нам легче работать там, где у нас очень большой задел. Здесь же эффект масштаба еще работает. Да, да, да. Надо, да, чем больше потребители этого катализации, тем дешевле получают. Производство. Конечно. Китайцы за счет чего выигрывают, за счет чего они равняют цену? За счет того, что вы производите 200 тонн, а они производят 200 тысяч тонн. А там себестоимость напрямую, чем больше вы производите, тем дешевле каждый день. Да, эффект масштаба. Да, они могут прийти и не выжившей себестоимости предложить. Так нас одушили, у нас так мы потеряли ряд катализаторных заводов, например, например. Сейчас нет завода, раньше был. И было это немного, но сейчас их меньше становится. Кстати, а вот по поводу потери производства катализаторов, то, я так понимаю, это с 90-х годов процесс начался. Да. Ты когда он остановился? Или пошел в 5? И пошел можно ли, можно говорить, а о том, что пошел в 5? Ну, дело в том, что, как сказать, он пошел спять, но он пошел очень интересно. Раньше заводы были государственные. Понятно. Да. Сейчас организован ряд заводов, но это частные заводы. Допустим, Ишимбай, ТНК-групп. Это очень интересная история завода, но сейчас это один из самых современных заводов. Строится в Омске катализатор, вот нашу гидроочистку, которую сейчас производится в Рязани, планируется потом перевести в Омск. И у нас Газпром «Газпромнефть» на эту тему, вот сейчас ряд договоров будет, на этот год мы планируем подписать. И там в этом направлении. Омский завод будет. У вас много... хорошее, получается, сотрудничество с «Роснефтью», да? С Газпром «Газпромнефтью», да, это, «Газпромнефть». «Газпромнефть? Да. Да, это С «Роснефтью» мы начинаем только. У Газпрома это московский НПЗ, там В ну, «Омске» планируют. это «Газпромнефтью», да? да. А скажите, а вот э, строительство заводов, это на самом деле очень круто. Университет с этого что-то получает? Вот то, что в Омске строится завод под ваш катализатор, разработанный здесь, ваши технологии. Сам университет, Казанский федеральный университет, как центр научный, да, центр научно-производственной кооперации, он с этого что-то получает? Он получает первый рейтинг. То есть ректор говорит, что у нас есть... Там, мы начинаем от пробирки и заканчиваем вот этим... То есть первый рейтинг, второе – это все хозрасчетные работы. Везде все деньги идут исключительно через университет. Я забыл сказать, о лабораториях У нас, по-моему, одна ставка ППС, а все остальное – деньги мы зарабатываем сами. Mm -hmm. И вот, вот мы очень много денег тратим на оборудование. Вот 218-й, первый проект, который мы проходили с Нижнекамском, это 300 миллионов Второй проект 250 миллионов, сейчас идет проект 160 миллионов. Это э, насыщение вашей лаборатории новым оборудованием, да? Правильно? Да, это, это в том числе это и накладные университеты, и в основном это идет оборудование. оборудование. У нас опытный цех есть, ни у кого нет опытного цеха, у нас он есть. Вы знаете, мне вот вопрос, я думаю, подозреваю, что мы <coughs> растянем на несколько вопросов и целый такой блок сделаем, а, связан с балансом соотношения фундаментальной науки, связанным с университетом, и балансом от фундаментальной науки, и прикладной науки в Казанском университете, именно в вашем институте. Потому что ваш институт, на самом деле... Наиболее ярко это. Яркое это наиболее яркое проявляет. И вообще, он ну, самый интересный по структуре, такой, по философии внутренней своей, институт, химический институт имени Бутлева, Казанского федерального университета. Потому что там есть, во-первых, действительно очень серьезная фундаментальная наука, а, есть группы, которые там получают какие-то безумные, отличные результаты на олимпиадах международных, э, какие-то очень хорошие журналы, печатаются импакт-факторы, хирши с высокими, профессура. Есть э, прикладники, то есть вы в вашем лице, которые зарабатывают ну, по университетским меркам, громадные деньги. Нет, не громадные? Не думаю, я... Понимаете, если мы зарабатывали бы громадные деньги, у меня бы очередь стояла сотрудников, а мы не можем найти людей к нам. Ну хорошо, большие деньги. Хорошо университету зарабатывать большие деньги. Лабораторные фонды, это все колоссальные да, да, да. расходы. Все это на балансе университета, все безусловно. Вот. И есть там то, что называется, я не знаю, как этот термин обозначить, но и образовательная программа. Когда много иностранных студентов, может быть, недостаточно в высшей категории, но тем не менее это то, к чему университет стремится, побольше иностранных студентов, побольше коммерческих студентов, ну, то есть сам институт интересен -то с точки зрения образова... да. да. образовательного центр, и кто-то к вам приезжает со всей страны учиться. Да. И, пожалуй, наверное, ни один институт Казанского университета, он не является вот такой вот структурой, где эти три философии университетской жизни, это высокая наука, образование и прикладная наука, объединены в одно целое. И как достаточно гармонично все это, ну, всем со стороны это выглядит. Я уже, конечно, понимаю, что внутри там есть, наверное, свои проблемы. Вот, И я хочу поговорить с вами о балансе фундаментальной и прикладной науки. На ваш взгляд, что нужно сделать, например, чтобы к прикладному больше денег было, больше средств разработки, больше конечный продукт? Не только пробирки, а цеха, заводы. Инвесторы нужны. Как этих инвесторов привлечь, да? через что? Какие механизмы? Может, можно на эту тему поговорить? Да, конечно, говорить-то всегда можно. И на эту тему тоже. Здесь я считаю, понимаете, вот я бы ни в коем случае не хотел а, как-то противопоставлять одно другому, потому что если говорить о фундаментальной и прикладной, ее, ну не, нет такого деления, по крайней мере я ее не вижу, есть наука, которая востребована производством, а есть наука, которая востребована в научных статьях, публикации, то есть где деньги платят здесь за реальные разработки, за реальные технологии, а вот здесь деньги платят... За Академию наук это у нас есть фонды специальные, как забыл, ФЦП, федеральная целевая программа, где вы отчитываетесь высокорейтинговыми журналами, за это получаете гранты. То есть это две разные вещи. Но все зависит от того, что мы хотим. Если мы хотим зарабатывать через образование, мы должны повышать рейтинг привлекать иностранных студентов, преподавать на английском, иметь высокий фактор публикаций, приглашать лучших иностранных. Это то, что мы сейчас делаем. И это все, за это да, это тоже можно зарабатывать. Это свои деньги. Ну вот Можно зарабатывать другим путем. Но это философия Приклада. проекта топ-5, топ-100. Да, это абсолютно вот туда ложится. Это мы зарабатываем. Там есть, конечно, такая графа в небюджетном финансировании, но оно далеко не определяющее, где-то там внизу. А как э, вот эта философия, которая не началась в университете, не только в Казанском, на самом деле, это по всей это стране вообще, так сделано, да, потому что это федеральный проект, федеральная программа, как она соотносится с тем, что находить инвесторов в опытные производства, в mm -hmm. фабрики, выход... 218 Это только 218 постановления. постановление. Причем, я вот говорил, сначала это было 300 миллионов на три года, начиналось, сейчас 160. Это максимальное финансирование. 160 миллионов снижает она в два раза при этом а мы, почему при этом мы говорим у нас не хватает технологов катастрофически не хватает инженеров катастрофически не хватает там я не знаю вплоть до аппаратчиков технорит они все меньше и меньше выпускается это проблема потому что народ, народ идет в менеджер менеджер как называет их наш президент а синие воротнички да. отсутствуют. Вот сейчас говорят МОЦ, научно-образовательный центр. Мы этот центр с Нижниками создали, по-моему, в 2005 году. Угу. Мы разработали специальную магистрскую. Это вот когда мы говорим о преподавании и о нашей группе. Мы преподаем и достаточно эффективно преподаем у нас магистры. Мы разработали специальный курс, согласовали программу с Нижнекомсом нефтехимом. Они сказали, да, такие специалисты вот по этим конкретно дисциплинам нам нужны. Создали, подписали нот и все на этом. То есть НОЦ Это... был первый создан в 2005 году, сейчас новая Матери волна начинается. Да. Но нам направили двух человек к Нижнекамску нефтихим всего. Вроде им сами. А вот почему так, так, вот, так мало? За нужны же. А, там есть такая проблема. Если они принимают к себе на работу человека, они могут отправить его на повышение квалификации или переподготовку на срок до 6 месяцев. А мы там берем магистратуру на два года. Здесь вот такое противоречие в законодательстве. Поэтому они пошли другим путем. Они целевую магистратуру отправили двоих человек. А ведь из них никто туда не вернулся. Девочка вышла замуж, осталась в Казани. Парень приехал, расторг договор, потому что ему не предоставили то место, которое, он, которое ему обещали. То есть вот этот первый ход был неудачным. Но сейчас к нам... В этом году уже, по-моему, 5-6 человек из КТБ «Катализатор» Новосибирск присылает. Несмотря на то, что там и Академия наук, и Госуниверситет, и Институт катализа, они присылают магистратуру к нам. Собирается Сибур прислать НИОСТ своих сотрудников магистратуру. То есть мы-то преподаем практически катализ, который востребован всем. Вот вы сказали, что возникла проблема с трудовым законодательством, да. которое определяет 6 месяцев максимальный срок на переподготовку. А вы не можете э, какой-то спецкурс разработать на 6 и, соответственно, Это набирать? повышение квалификации. У нас есть такие курсы, допустим, горный отдел, вот геологи, у них много таких курсов. Понимаете, заниматься хорошо можно чем-то одним. Можно преподавать и быть классным преподавателем. А можно заниматься наукой, фундаментальной, прикладной. Но если ты серьезно к этому относишься, еще что-то делать не получается. Мы все совместители на четверть ставки. Я на четверть ставки. Мои сотрудники. Потому что мы, у нас основная специфика. Это все-таки разработки. Можно поводить, проводить повышение квалификации, но это другая тема. Это, это а уже не к нам. Потому что или это, или это. А сами вы насколько положительно оценивать вот этот опыт а, создания от философии обра высшего образования, которая ну, с где-то 10-х годов внедряется, когда мы перешли на баллонскую систему, ориентированную на высокорейтинговые журналы, а, иностранные студенты, рейтинги университетов. На ваш взгляд, это правильно выпали или нет? Ну, вопрос сложный. Раньше нас хорошо знали в России, мы, потому что мы публиковались в России. У нас не было потребности публиковаться за рубежом тем более вот эта область в которой мы работаем она ведь близка к промышленному шпионажу то есть да. то что мы делаем и то что мы пишем это абсолютно разные вещи не значит что мы где-то обманываем это значит что мы где-то очень серьезно не договариваем поэтому когда мы перешли на баллонскую систему нам просто сказали ребята надо э, статьи в импортных журналах пожалуйста рейтингом, импакт-фактор 4 и выше мы можем мы просто берем переводчиков, смотрим статьи, как они пишутся, и на, мы публикуемся там. Для нас это не, не составляет проблемы. Если нам скажут, там, допустим, три статьи, напишем три статьи, скажут 10 статей, мы ну, напряжемся, напишем 10 статей, потому что у нас избыточный материал. У нас очень много материала, который сейчас... Вот ну, вот там две докторских можно защитить, там 5-6-7 кандидатских. Ну, кроме того, здесь экспериментаторские. Да, вот эксперимент. Я имею в виду экспериментальный Чист, чистая экспериментальная наука. Так, да. Экспериментальная наука наиболее востребована, как раз, наверное. Да, да. И правильно понимаю, что для вас публикации в таких журналах, импортных, зарубежных журналах, они а, приносят вам рейтинги, хиршие приносят а, какие-то регалии и гранты, возможно, но при этом вы теряете рынки сбыта за счет того, что эти катализаторы, которые у вас разработаны, они за счет публикации в журналах перехватываются эти идеи и очень быстро реализуются там. Можно так сказать? Не совсем. Дело в том, что вот когда мы начинаем публиковаться, у меня сейчас каждый месяц приходит приглашение там с Америки, с Австралии. На эту конференцию вот, пожалуйста, прочитайте этот доклад. То есть это другой мир. То есть Это мир вот фундаментальной науки. Если у тебя рейтинг, если твои темы интересны, тебя начинают приглашать. Но... Мы никогда не публикуем даже в патентах, как вам сказать, правду до конца. То есть патент — это же открытая публикация. Если мы напишем все так, как есть, есть то ну, никто не будет покупать этот патент, если здесь все написано. Я сам сделаю. Я не буду просто говорить, что это так сделаю все. Поэтому здесь мы публикуем то, что... Не наносит наука. нам вреда. Чистая, чистая. Да. Так, чистая. Это фундаментальный элемент фундаментальной науки. А квалификация определяется тем, как глубоко вы копаете. Вот, допустим, ни для кого не секрет, нас называют, ну, ругают прикладными учеными. А У того же Бориса Николаевича Соломонова. Первый докторант, который вот защитился, доктор химических наук Егорова Светлана, химических наук, то есть это когорта фундаментальной науки, это же наша группа. Это уже потом сейчас у вот доктора у него начинают выходить. А прикладные исследования, они всегда опираются на очень мощную фундаментальную базу. То есть то ваш успех — это а, причина его то что у вас мощная фундаментальная база, на которой да. вы разрабатываете обычный продукт. Да, мы сейчас же копируемся. Смотрите, мы делаем от модели, то есть мы привлекаем математиков. Мы привлекаем еще ряд смежностей, физика от тела. Мы их привлекаем, потому что нам необходимы новые знания в нашем направлении. И мы финансируем эти работы из тех денег, которые мы зарабатываем. У нас очень много публикаций, мы готовы привлекать квантовых химиков. У нас есть статьи по квантовой химии, когда там расчеты квантово-химические проводятся. И эти расчеты потом используются в катализаторах, да. обычных катализаторах, которые, в общем-то, да. загружаются да. тысячами тонн, используются. А только это делает нас конкурентами? Mm -hmm. Вы э, сказали про патенты, да? Я, знаете, какой момент? Я не знаю, сможете ли вы мне ответить на этот вопрос. Ну, университет очень гордится своими патентами. Любой университет, когда у него одна из критерий его оценки деятельности вот, по нынешней системе, да, вообще на самом деле по здравому смыслу, это количество патентов. Когда университетские разработки патентуются, за закрепляются, и мы говорим, что, ребята, у нас вот, тысячи патентов в год. Ну, я не знаю, сколько сейчас университета. Доля патентов университетских, которые производит весь университет, и вот то, что вы производите, вы, понимаете, если бы университет. Гордился реализованный патентами? Это один вопрос. То есть вот научная разработка, которая кому-то была нужна. Запатентовать, если встанет в задачу, скажет, я скажу, сколько вам в неделю надо. И мы эти патенты напишем, но реализации их не будет. Понимаете, со это создавать статьи, количество статей с высоким рейтингом, это имеет смысл. Создавать и накапливать патенты, которые никогда не коммерциализуются. Это бессмысленно. Это вот эти просто бумажки. Ну, Я могу себе себя стенку заклеить этими патентами. Толку-то что? Бич у нас, бич, вот сам бич, самый настоящий на рынке интеллектуальной собственности. 99, наверное, процентов патентов 99, лежат. 99,9, я бы сказал. 99, даже, да? да, они лежат Но там. Мне Чуть... кажется, не только в России. Совершенно. Нет. Нет. нет, нет. У нас вот почему-то сложилась такая вот обстановка, что вот генерируется вот эта дурь, вот на какая-то, вот я как-то говорил это, производятся патенты, которые никакого отношения к реальной жизни Кстати, нет. вот по поводу э, философии баллонской системы и м, погоня за рейтингами, на самом деле это же идея была не взводская взята, это, э, я так понимаю, во многом скопировано с Китая. С Китая, причем там 10-15 летней давности, который тоже начинал эту гонку и начинал тоже вбухивать средства в просто ученых за публикации. За... Причем там доходило до каких-то смешных вещей, когда ну, я детали сейчас не буду говорить, даже, может, не помню, но там действительно в некоторых случаях превращался какой-то абсурд. И там через 5 лет они там скорректировали, через 5 лет еще скорректировали. Но в итоге они сейчас вываливают на рынок производства по 200 тысяч тонн катализаторов, да, с вашим примером. Mm -hmm. Начинали они тоже с э, таких вещей, как оплачивали публикации своих ученых. Э -э тоже было завалено мусор мусорные журналы китайскими авторами. Сейчас это, эта пена схлынула, то есть, и, а Китай очень быстро перевел свою науку вот именно в хай-тек, да, в, mm -hmm. в промышленность, производства, производство, в прикладной характер. А, на ваш взгляд, вот, то, что мы начали, там, условно говоря, 10 лет назад mm -hmm. в России, да, а, мы по этому пути идем, и когда мы придем к тому, что... вот наносное исчезнет, да, пена схлынет и выкраскивается какая-то вот содержательная суть, которая позволит ну, эту связку научно-промышленной кооперации в конце концов организовать. Ну, это когда будет в этом заинтересованный бизнес. Прежде всего. А, понимаете, как-то получается, что вот власть, она вот это делает, а это никому не надо. Поэтому, когда идет обратно, к бизнесу востребованы технологии, инженеры и так далее. И они начинают им больше платить. И уже человек понимает, что надо идти не в менеджеры, не в экономисты, а может быть пойти в технологий, потому что там будет больше зарплаты, там есть тенденция к росту и так далее. Может быть, это с этой точки зрения. Оптимизация будет, будет идти, она идет. А на ваш взгляд, <клес> вот этот интерес бизнеса к технологам, к инженерам, он заметен? Я не готовы этот интерес рублем подкреплять. Когда, условно профессия инженера и технолога станет интереснее, чем профессия менеджера, экономиста, там, юриста? Понимаете, на мой взгляд, если человек хочет зарабатывать, то там он заработает быстрее. Я знаю, что острейший голод в технологах, в инженерах на Нижнекамске нефтехимии. Он везде. Посмотрите, сейчас еще 2-3 завода. Вот сейчас Сибур входит, у нас ГПЗ, газоперерабатывающий завод, пусть строить. Все время идут э, ну, споры Танека, Нижнекамск, Нижнекамск готовят специалистов. Те приходят, отработали, и их Танека забирает. И в Нижнекамска вот они через себя пропускают огромную массу специалистов, которые они готовят и для конкурентов своих, да, для нефти и так далее. То, есть То есть... сегодня острая нехватка технологов на всех уровнях, практически. Вот я часто был в Нижнекамске, я там одно время практически жил, очень острая нехватка. А вы по Интересу к вашему институту среди студентов а чувствуете вот эти вещи, что технологи, технари, химики высококвалифицированные востребованы на рынке, и к вам идет больше, там качество этих ребят больше, лучше. Ну здесь мы чувствуем себя немножко ущербным, потому что мы начинаем преподавать с четвертого курса, у нас магистратура. Так. То есть это к нам приходят бакалавры на два года, но к этому моменту всех разбирают фундаментальщики, и к нам приходит то, что остается. Это включая китайцев, таджиков, немцы бывают там и так далее. То есть мы понимаем, что... Магистрату... Сливки уже собраны. Да, сливки уже собраны. Когда Борис Николаевич собирает элиту, он подозревает, что элита-то, это теперь его. Борис Николаевич, у меня любимая да. поговорка, э, из плохой муки булочек не, выпь... не выпечешь. Да, да, да, да. да. Я себе беру только первоклассный. Да. Поэтому к нам доходит то, что к нам доходит. Поэтому у нас Острая нехватка кадров. Может быть, здесь мы не догоняем, и надо где-то на третьем курсе говорить, ребята, мы вот этим занимаемся, приходите к нам. Так мы выпускаем, доктора защищаются, аспиранты защищаются. В этом году вот будут защищаться. Вопрос даже не Нет. то, что доктора и а аспиранты, а вопрос, это те, кто дальше идет в науку, а вопрос в том, что те, кто пойдет в экономику? В экономику, пожалуйста, магистратура есть. Мы согласуем программу, мы подготовим того и на то рабочее место, допустим, для нефтехима. Вот вы говорите, нам нужен технолог, на завод этилен вот в этот цех. И он будет, придет туда подготовленным инженером-технологом. То есть инженерное образование у нас в университете как таково отсутствует. Это фундаментально исследователь мы готовим. Но мы готовы подобрать программу, прочитать инженерный курс, укороченный сопромат, детали машин, то, что здесь не читается, чтобы они читали технологические схемы. Мы это можем, потому что у нас половина народа из КАХТИ. И тогда мы готовим человека на конкретное место, и они получат конкретному специалисту с аттестацией, что вот этот может, этот хороший специалист, этот не очень. А вы знаете, <соспорщик> такая удивительная вещь происходит. Университет, который является, не является производителем выпускников для промышленности, на самом деле. Он не, является, он не, выпуск, не выпускает инженеров и не выпускает технологов. Это классический университет казанский. Но жизнь заставляет, меняет вокруг обстоятельства такие, что он вынужден выпускать и технологов. При этом есть профильные вузы. есть. Это связано с чем? Это связано с тем, что квалификация высокая. Которая... Понимаете, Почему? вот смотрите, чем это. То есть университет стал превращаться в такой технический вузы тоже, какое-то мощное направление. Я не согласен. В университет много фундаментальных дисциплин, химию они знают очень глубоко. КХТИ, набор дисциплин, сопромат, детали, машин, все-все-все. все Химия они знают не так глубоко. Чему легче доучить? Да Научить читать технологические дисциплины, ой, читать технологические схемы и чертежи или химии от начала до конца. Главный технолог Межнекам, нефтехима Сахабудинов это выпускник университета. Там много выпускников университета, НТЦ, наполовину, начальник лаборатории Дегидрина режинации э, Гермудина, они все выпускники университета. Просто если им необходимо будет стоять задача, они могут пойти, технологами они могут работать. Другое дело, что определять стратегически и видеть химию в процессах, это лучше получается выпускников университета. Тем более сейчас все эти новые патенты, новые, новые направления, то же самое нефтехимия, они да. предельно усложнены да. год от года. Растет и уровень, и требования к людям, которые вообще эту технологию понимают. Конечно. И уже на области технического, например, вуза, это уже тяжело вообще готовить специалистов. То есть квантовый скачок, он тоже происходит да. и... Усложнения происходит в то же самое. Новые нефтехим... технологии, которые приобретаются не более сложные, чем раньше. То И есть э, это готовые специалисты для промышленности 60-70-х годов, правильно понимаю? То есть... Ну, сейчас примерно да, потому что. Ну, сейчас вот, э, вот такая вот э, кооперация, как раньше, было, что раньше КХТИ очень хорошо присутствовал на нефтехимии. Там были какие-то договора, да, там не было внедрений. Но, по крайней мере, студенты приезжали. Была практика, они видели, они немножко понимали, для чего им это надо. Сейчас вот, к сожалению, вот этой связки нет. А у вас практика есть на химических производствах? На химических? У меня сейчас половина группы находится вот в командировке на Рязанском заводе, на катализатор промышленной партии. Вы знаете, у меня такой вопрос еще. Он тоже фундаментальный, большой. В 2018 году, в марте, было так называемые майские указы президента Путина. И один из указов это создание национального проекта «Наука» который подразумевает как раз восстановление научно-промышленной кооперации. То есть это создание нос международного мирового уровня. И э, то, о чем говорит, государство ищет пути для того, чтобы бизнес стал заинтересован в ваших разработках, в разработках отечественной науки. Прошло уже почти два года с тех пор, да, с этого проекта, а это 650 миллиардов рублей на него выделяли, ни рубля еще не отправлено э, в научный центр. Эти центры вообще не созданы. Это то, что создано, пока только формально. Вот почти два года прошло. да. Правильно понимаю, что просто нет этого видения, как заинтересовать бизнес. Бизнес надо создать условия, ему должно быть выгодно это. Как сделать так, чтобы бизнесу было выгодно? Пожалуйста, там массу причин. Относите затраты на НЕКР на себестоимость, а не из прибыли. То то есть, НЕКР, то есть, вы, да? То, вот то есть ну, не, не нужно нам государственные деньги давать, да, гранты? И... А ведь раньше практика такая была. Да, но нет, там раньше была практика. Определенную часть НЕКР можно было отнести на себестоимость. А сейчас весь НЕКР финансируется из прибыли. И акционеры думают, надо профинансировать какую-то науку или получить дивиденды. Нам профинансировать науку или закупить новую технологию. Вот в отличие от, тех же, Но... от того же за рубежа, где практически ага. там весь неокр кладется, да. совершенно там спокойно. У нас же отсутствует венчурное финансирование. Ну, вот, кстати, старая советская модель, когда было министерство, неи промышленность, угу. институты, в том числе университеты, которые готовили кадры для них. Она же ведь по сути разрушена? Да. А на Западе другая модель. Там модель, вот то, что сказали, венчурного финансирования. Честно, то есть, да, да. когда люди с какими-то идеями выходят на стартапы, тут же получают деньги или достаточно легко получают деньги, относительно легко получают деньги. Я тоже думаю, что так все просто там. И из этих 10-15 сотни стартапов один выстреливается какой-то И все это окупается а, для венчурных инвесторов однозначно, потому что там сверхприбыли идут какое-то да. время. Вот когда наше государство отказывает, это ведь на самом деле логично, что неокр давайте освободим там, в, а, от налогообложения. Наше государство на это не идет. Я думаю, что для этого есть какие-то резоны, не то, что он плохой, там, да, или там дураки сидят. Они же понимают, что, скорее всего, если мы освободим от неокр, там будет у нас рисоваться безумный неокр, эти деньги будут уходить в офшоры, налоги платиться не будут, а реально <toolkit> мы опять не получим результаты. <song auc> <birds> вот это смычки не случится. Но, с другой стороны, есть один способ без НЕОКР это все в офшор вывести. Но все труднее и труднее, говорят. Ну, ну, тем не менее, здесь, мысли здесь, на месте. здесь открыт, это, открытая знаешь? лазейка. Вполне может быть, из, из этих соображений отказывается вот НЕОКР выводить из налогообложения, ослаблять налоги. Ну, ну, да. Но это уже это немножко другая сфера, потому что это как не платить налоги и как развивать это. Я в данном случае не про то, что я имею в виду, почему государство не хочет, казалось бы, очевидную вещь сделать? Освободить от налогов? Хорошо. Очень простой вопрос. Чем больше оборудования покупаю для себя, тем все более косо на меня смотрит в галтерию. Налог на оборудование. Он же есть. Налог на средство Я купил оборудование, у меня кончились договора, а денежки надо платить. Почему государство на исследовательское оборудование вот такую льготу не распространяется, хотя бы в университетах? Ведь так же, это же можно. Но мы берем государственные деньги, потом их снова в другой карман перекладываем. Вот здесь же Мне тоже успех. Странно. Да, мы делаем пилотную установку 30 миллионов. Мы ее провели, испытание, она не нужна, ее списывать, но она несколько лет будет висеть, и мы за нее будем платить. Наук на основные средства. Уже ага. тоже тут то сложный есть, вопрос, да. То есть, а, вот здесь 650 миллиардов, которые зарезервировали в бюджете на национальный проект «Науку», чтобы обеспечить связку, суббизнесу доплачивать, если он будет вкладываться в разработки и использовать их в своем производстве, на самом деле можно было э, просто за счет хотя бы налогообложения. Мало, да, чтобы это выгодно, уже... выгодно бизнесу, чтобы было выгодно бизнесу. Потому что сейчас у нас есть разные программы, допустим, оплачивают опытные партии катализатора. ТНК группа, они говорят, вот мы получили 60 миллионов от Минэнерго, нам компенсируем наработку опытной партии катализатора. Но это единичный случай, и для того, чтобы получить эту компенсацию, наш директор в Москве жил там полгода, чтобы он доказывал, приносил бумажки, показывал расходники, сколько они потратили, сколько чего купили, и так далее. То есть, либо ты работаешь, либо ты бюрократии тоже Да, занимаешься. Ну. А, а чем крупнее фирма, тем этого больше. Александр Анатольевич, Интереснейший разговор, но время нашей программы подходит к концу. Вот. Я хочу пожелать вам успехов в новом году, mm -hmm. планов, которые вы запланировали, чтобы они реализовались. И хочу попрощаться с нашими телезрителями. До новых встреч. Будьте с нами. Мы еще пригласим немало интересных людей. Все mm -hmm. будет очень интересно. Спасибо, Спасибо. вам. Вам всех спасибо. с наступающим Новым годом, всех благ, удачи, и приходите к нам работать в конце концов. Ну и мы тоже поздравляем с Новым годом, дорогие наши телезрители, когда с вами.